Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София, и мы продолжаем искать предметы. Давай вперед! Мы как раз находимся на фестивале фейерверков в Японии. Я вас поздравляю. Давайте мы так вот сразу все вскрываем. Тут, ой, я боюсь, тут это будет тяжело, потому что уже, а. Мое желание уже на дереве. Жду не дождусь, когда он будет. Уже вижу. Вот оно. Подожди, Я его случайно поймала. Это мне нравится глядя во время фестиваля, отлично, подожди, да, я... вот, <смех> уже, уже поймала, случайно просто двумя точками в одно и то же место сразу вот схватила бонус Так, ну погнали, открываем тоже опять же таки Дамас, потому что это нужно, это необходимо И боюсь, что туда у нас будет, будут небольшие скорости со всем этим делом что это какой-то пипец. Так, смоисты тут, а, всякие подарочки. Тут уже вот все начинается. Тут, тут рыночек такой вот. Да-да-да. А, у тебя тут что-то я вижу. вот хоб открыть. А у тебя не открывается, да? У тебя там просто ящик. Ладно. Ну, ящик такой ящик. Ну, и фиг бы с ним. Хорошо, погнали дальше. Что у нас тут? А, извини, могу предложить тебе только лук. Только лук. Кто? Кто? Кто? Кто может предложить только лук? А, вот... Отдаю за пол... А, вы видели, да, Гри? Вот, вот, вот. Отдаю за пол цены. Наслаждайся. Тоже опять где-то продажа. Вот она. Отлично, погнали дальше. Так, извини, я не могу тебя впустить. Кого? Куда? Это чувак с луком. Он, видимо, пытается куда-то пройти. Там никого нету. Прости, я не могу тебя впустить. Впустить, впустить, впустить. А, это значит... Это, скорее всего, он кому-то обращается, типа, чувак. Тебе не пройти! Он, наверное, кого-то защищает, стоит на страже порядка. Где? ой яй яй поклоняемся, поклоняемся. Где? Кого ты там не можешь пустить? Ну, подожди. подожди. Надо сесть в удобную позу поиска. Так. Кого? не можешь там пустить но ну, вот тут чуваки со стрелами тут всякие вот такие вот да нам нужен чувак с луком вот там вот тор... вижу лук торчит но это похоже, пьеса не он а! другой у меня морская болезнь замечательно а! так значит не здесь значит он где-то именно вот вот вот вот где-то где-то тут я вижу лук а, а если он не перестанет так шуметь я без колебаний возьму свой лук это, вот, вот это вот. бесится бесится Извини, я не могу тебя впустить Нет, не ты Ты? Mm. Нет, не он Но это прям какой-то солдат, паяка Они подходит сюда К куда, куда впустить, блин? Куда? Было бы вот понимание, куда, куда тут можно пройти Чтобы вот там стража стояла вот такая вот чтобы впустить, не впустить Такой, такой вот разговор что, А куда? Тут вот ничего такого вроде бы, да? Хм. Ты? Не ты Он там это, с, с хвостиком такой Не вижу, не вижу, не вижу Не вижу Ладно, ладно Не можем найти этого, переключаемся На следующее, что у нас дальше а, Надеюсь у меня достаточно фейерверков Кто пускает фейерверки? Кто их пускает? Кто пускает фейерверки? Кто это делает? Кто это делает? Где? Откуда? Откуда? Откуда? Откуда полетели? Так, отсюда откуда-то фейерверки летят? Да, вот отсюда, откуда-то фейерверки. А кто, кто пускает фейерверки? Где они? Надеюсь, у меня достаточно фейерверков. Ты для продажи или для чего? Или ты именно тот чувак, который пускает? Подожди, вот тут вот. Вскрыть! Стоя там за это, заныкались, понимаешь ли? Так нет, тут нету. А кто пускает фейерверки-то? Или где? Или что? Ш что вот это вот, это фрукты? А, -а, -а, -а, а, Ну чего начинается опять? Я не могу найти фрукты. Фу, фейерверки. Наверное, чувак, который, я не знаю, только заходит Кто-то куда-то где-то А может, тут этот Нет, не, не стоит А может, это тут ходит? Нет А, вот фейерверк вот Стоит тут в углу Все, увидела, увидела, нашла Я тоже хочу увидеть парад То есть, это где-то здесь, наверное А какой парад? Мне бы еще понять, что за парад А, вот это вот, наверное, парад вот он, вот он, все, все, все, все, поняла, поняла, поняла Так, совушка, совушку я где-то видела Я рабачила этим утром до того, как подня... поднялся весь этот шум То есть совушка где-то, а, я... я видела не ту совушку, а вот это вот, она Так, отложу этот наряд в сторону Отложу этот наряд в сторону Кто-то, значит, где-то переодевается так, это не то, ну подождите А, вот она, вот она Вот она, А Отодвинули шторку и вот там вот наряд Погнали дальше, что у нас? А, эти фигурки слишком большие Я собираюсь купить вместо них детскую игру Вот это вот Вижу, вижу, вижу, вот она Блин, остался мужик, вы что? Остался мужик конечно все круто да где тут на лодках его нигде нет это какой-то извинение. я могу тебя впустить куда впустить хм -хм -хм. вот этот проход они вот тут гуляют туда-сюда ходят хорошо тут его нету Тут они еще тусят гуляют. А, тут они тусят. Вот еще один проход, но тут я его не вижу. Тут народ тусит, тут тусит, тут тусит. Везде тусит. <связывая> Это не он? <связывая> а как так я его не вижу-то? куда пройти а может быть где-то за вратами где-то там подождите куда впустить-то ё-моё может быть вот тут вот где-то не понимаю может я опять что-то забыла вскрыть ну-ка это все, не, это все не скрывается, Это тоже. Вот тут мы все палатки вскрыли. Это не вскрывается. Дома вскрыли. Хм. Вот у меня точно так уже. Хм. Хм. Не Может тут где-то я не знаю там вот, подпольный какой-то камушек, блин, который нужно отодвинуть и тогда он там типа будет торчать только типа извини, я не могу тебя опустить. Куда? Куда ты не можешь меня опустить? <соцентрический код> ты не ты, не ты. <соцентрический код> блин, Ну, е мое. <соцентрический код> <соцентрический код> Это не вскрывается штука. Вот стопудово, вот опять, вот что-то надо будет вскрыть, да, где-то вот. Так, это все, все игровые инструменты. Да что происходит, а где? Ну там вроде никого. интересно его вообще можно найти обнаружить я потому что ну я как бы вообще я не вижу вот эти вот не вскрываются там ничего нету я вроде больше не вижу ничего такого что можно было бы вскрыть ну ка hmm. нет ящики нет вот какие то тоже нет Знаете что, знаете что, короче, если вы его увидели, или у вас хотя бы есть предположение, где оно прячется, блин, я потому что вообще я в шоке, я не знаю где, я его не вижу, абсолютно вообще никак, я вот, кстати, вот это вот. так, я его не вижу, короче, пишите вы мне, а мы перейдем, короче, к следующему. Да, я хочу перейти на следующий уровень, потому что, блин, а, -а, а я его не могу найти, я его не вижу. Так, ой, ё А Охренеть. Так, тут бамбук с пандами и э этим самыми э духами лес с зайцами и богами. Он какой-то желтый заяц. Просто в глаза бросился. А, благословение духа приду... придало ему этот цвет. Иди сюда. А вот вижу, вижу, вижу ловушку еще, еще сразу ловушку видела. Так на этом острые кролики под защитой? Это незаконно! Ой, сколько тут всего! А -а -а! Ну, будем потихонечку. Так, вот тут у нас, мерзкие макаки тут. Это живчика никак не вскрывается, точно. Песочек вроде тоже никак не вскрывается. Ну ладно. Тут просто вот жилые дома с а, куче макак Тут а, еноты с а, розовыми деревьями и всем таким и с прудиками всякими там, да. Погнали. А, рыбаки по... Пробовали вступить на эту землю всего один раз. Рыбаки пробовали вступить на эту землю всего один раз. Скорее всего, сюда. Это что? Это вот, вот торчат, да? Вот такие вот шпили тут. Шпили-вели, шпили, -вили. шпили -вили торчат. Стучки такие вот, штучки. Это для рыбалки? Это для чего? Это сеть растягивать? Вообще... Рыбаки пытались вступить на эту землю А тут рыбы-то нету нигде Я особо-то и не вижу Я вижу как бы вот всякое-то бля Но рыбы не вижу А вот рыбаки, кстати во во во во во во во во Рыбаки Вот они тут ловят что-то Значит, где-то вот тут вот и Штуки должны торчать, да? Они у зайцев на острове? Или нет, или э, вот тут вот Что-то я вообще ничего не вижу <смех> Вообще-вообще Вообще-вообще Так, рыбаки пытались ступить ну, Может быть рыбаки пытались, потому что тут эти самые Призраки Я не вижу Рыбаки пробовали ступить на эту землю всего один раз А вот она торчит, господи Они очень любят шляпы Эти самые-то Еноты-то, эти, господи, еноты Красные панды Да, они любят шляпы Где-то должна висеть прям, да, шляпа а тут висит шляпа должна или нет? А где искать? Кроме как не в месте, где шляпы. Подождите, или... Ну, вот это вс вскрыть надо. Ой! А что я нашла? Если они победят, а Капа научит их, как играть. А, вот этих вот. Если они победят, Капа научит их играть. Замечательно. Так. Это вскрываем. Вскрываем. А, оно не вскрывается. Вскрываем. Открываем. А что ты там сидишь? А, а, а что он там делает? Все эти годы ты прячешься здесь? Ну как бы, блин. Тоже подсказка такая себе, знаете. И серии там, да. А что я нашла? Банан. Я вот как раз хотела сказать, типа, где-то здесь есть банан. И, и тыкаю на банан, и нахожу банан. Делайте свои ставки, бой, скоро начнется. Так, они очень любят шляпы. Любят шляпы. гря. Где? где, кто они? Вот тоже вот, кто они любят шляпы? Ну, как бы, логично предположить, что это красные панды, потому что они все в шляпах. Ну, эта шляпа должна где-то висеть. И чувак потерял свою шляпку. Это а, моя шляпа. Моя любимая шляпа. Единственная, которая мне подходила. Как же так я теперь без нее буду. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Где висит эта шляпа? Еще музыка такая прям. А, о, вижу. Напоминает Покахонтс. Так, несчастные влюбленные. О чем речь? Какие влюбленные? Где? Вот я вижу какими. Нет? Зайцы? Несчастные влюбленные. Или кто? Кто? Кто несчастный влюбленный? Так, отдаляем. Скорее всего, где-то здесь. Это? Нет. Это прям такой, должен быть, большой бутон. Прям большой-большой, большой-большой бутон. И какие-то несчастные влюбленные. И что это? Два зверька, два харька, два что? Тут, кстати, у них склад какой-то. Эти тут сидят. что то они там между собой это задумали. Задумали недоброе. Мне кажется, там что-то... Я надеюсь, тебя не надо это ославливать. Я на всякий случай потыкаю просто, вдруг в чем найду А тебе не надо? Ну ладно не, ес, ес, ес. Вот два животных Блин Вот две обезьянки сидят. Мерзкие макаки Купить не могу, не могу, не, не могу Не люблю обезьян, вообще вы, говорит, Так, а если тебя можно чуть вытащить, нет? А это что? Я что-то нашла Это что? А он пытается спрятать свое сокровище А типа закопать Мешки, пари, фу -фу -фу. Где эта херня? Несчастные влюбленные Несчастные влюбленные Тут, что стопудово Где-то здесь, при... с призраками Если несчастные Двое Вот мальчик, девочка и где? Я думаю, это где-то здесь уже быть. Если они несчастные, значит, скорее всего мертвые. Ну как бы, ну духи. Скорее всего просто духи. И где-то вот это что что тут тут лежит? Клад какой-то. ось нашли. Оставь мою ногу в покое. О. Ну несчастные влюбленные, но наверное где-то здесь, да? Вот опять два, два животных тут вот это. Вот там что-то, смотрите, красненькое торчит. Вот, вот если бы они поставили вот это, я бы убил бы кого-нибудь. Не будет мне кажется. А вот, а вот. Знаете, они не мертвы, они просто не могут друг за друга дотянуться Профессиональный барабанщик. Так, ну это не здесь. Это, ну зайцы могут быть барабанщиками. Кто еще? Макаки эти мерзкие отвратительные. А, вот тут может быть что-то. Нет, там не может быть. Так, это не открывается. А что это такое? Профессиональный барабанчик. Что это вообще? Как это вообще? Вот а, а что тут А что тут связано с бра. А, вот тут вот. Вот, вот, вот, вот, вот. Нашла. Так, вот это. Друг. Вот он. Эй, ты не фрукт. Фрукт. Фрукт, фру, фрукты. Так, вот тут вот нет. Сейчас фрукты у нас где-то, где-то они тут это собирали фрукты. Вот тут. Вот. Опа, нашла. Так, эй, лапочка, ты ведь не из этих мест? Что? Это ворона подкатывает к вороне? Или... Эй, лапочка, ты ведь не из этих мест? Или может собунька подкатывает к, к, к вороне? А! Турист! А, турист, да? Турист! А, вот! Во-во-во-во! Так, дальше. Духи умеют хранить секреты. Это опять к духам. Это сюда. Возвращаемся к духам. Умеют хранить секреты. Тут, значит, должно быть где-то возле какого-то духа. Этот потерял свою шляпу. У этого панда грызет лапу, его ногу. Ногу его. А, вот тут сумка, умеет хранить ее а, так, так, так. А ты что тут ходишь? Пугаешь? Где твоя сумка? А, вот. Ш что это за конопля у тебя? Скажи мне, что это за трава? Так, это... многие следуют по тропе к святилищу. По тропе к светилищу. Это тропа? Это святилище? Тут же вид духи. Подожди, не только тут. Еще вот тут вот. А, ну тут духи. По тропе к светилищу. Вот тут, тут маленькое светилище. Где еще? Вот тут вот еще есть. Но тут нужно по тропе следовать, да? Вот так, вот так, так, так, так, так, так, так. Ну, тут зайцы. Так, а где еще? Где еще? Еще светилище. Так, ну тут не только здесь. А, где еще? А, вот еще светилище. По тропе к светилищу. Это же светилище вот это вот. Правильно? Па -па -па -па -па -па -па -па. А вот это вот что? О, нет, он выпал из гнезда. Это вот та, там, где-то, я так подозреваю. А, ну, скорее всего, вот тут вот нету, потому что мы тут находили. Блин, по тропе к светильщику. Ну, ну, вот, вот тут вот тоже есть всякие. то А, вот он, вот он, вот он. Нашла, нашла, нашла. Тихо, подожди. Ой-ой-ой. Так, выпал из гнезда. Это вот здесь вот как раз-таки вот. что то э, Значит, возле дерева вот он. Вот яйца вот тут вот яйца не вижу не вижу не вижу да он выплыл из гнезда вот тут вот нет это бутылочка давайте сейчас быстренько быстренько пробежимся тут вот люблю когда вот ты понимаешь в принципе где нужно и как искать вот он. Баран, баран. Всё. главное меню а о чем мы уже прошли серьезно так быстро Подожди, подожди, режим сюжета. Ну-ка, легенды Японии. А я думала, почему-то больше будет. Ну, мы вот это вот не прошли, конечно. Но я жду ваших комментариев по этому поводу. А Скандинавию тоже, что, тоже все? Прикол. Ладно. Ну, давайте Рим! А, это нужно разблокировать, 42 найти. А, подождите. А, а, ж... а это так, так мало уровней. Я-то просто это самое. Типа ориентировался не по звездочкам, а думала, может, тут типа 36 уровней. там. Ну, короче, ну, я как обычно, я очень внимательная. Я думаю, вы это понимаете. Ну давайте, ритуал друидов. Теперь мы а, перекинулись на Рим. Я вас поздравляю! У нас есть уточка. Уточка, которая что? А, по пятницам. А, по пятам идет хищник. Ой, чувак, это Рубин-Гуд, что ли? А, действительно, а, шпион римлян? Я сюда ничего не вижу. Так, по пятам идет хищник. Ты считаешь хищником? Так, вот еще рысь, это рысь. господи, посмотрите на эту рысь. Что с тобой сделало это, это вот все? А, скажи мне, пожалуйста Так Должен кто-то идти куда-то Ой, гоблин сидит Серьезно, гоблин, ха-ха Палатка Пустая палатка Ладно По пятам идет хищник То есть нужно найти хищника Вот рысь-хищник а вот, Сиди. ну блин, ну вы серьезно, нет По пятам идет хищник, бля а, Раньше тут кто-то жил, но теперь этот лагерь заброшен а, Лагерь, это значит возле тебя должен быть где-то труп А вот он, ебать Незаметный какой Так, кажется, что сама природа вокруг умирает А, а вот он Тут что? А, здесь давным-давно похоронили солдат. Вот вижу. Ну все, мы с этим закончили. Давайте, давайте следующий уровень, да. Древняя, древняя Галлов. А, деревня Галлов, господи, древняя. Что, что со мной? Вот порой и просто вот меня колбасит. Прочесть не могу какое-то слово, прям вот вообще ужас. Деревня Галлов. Ну мы все знаем все, вот эту вот веселую историю про деревню Галлов. Прогалов и уже сколько всего было заснято А! Да-да-да Так это, это Астрикс Подождите Или Абеликс Абили... Астрикс и Абеликс Как-то они так, так Так обзывались вроде бы, да? Это по идее их главный Или вот это вот их главный но этот звон он полосочку, так что это вот Астерикс, по-моему, да, Астерикс. это близко. Ну, короче, это толстый, это тонкий. Короче, так, так, отнесите это моему другу, это очень важно. я рассчитываю на вас обоих, точнее, на вас троих, извините. И пёсель, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, а, тут такая маленькая калибри, блин! Мне предстоит найти калибри, вы прикалываетесь? Э, ел слишком много грибов, то есть мне нужно найти грибу, грибы, грибы. Одна, кош. Вот куча грибов, куча грибов, значит тут где-то. Вот, вот, вот, и сейчас жрет, и сейчас жрет эти грибы. Олени рожки Не поняла сейчас. Так чему? Так, так, так. Вот он. Это они типа. У тебя рога на башке. Ух. Я лучший повар в деревне. Где ты? Лучший повар в деревне ты? Где твоя это? Ладно, не ты хорошо. Кто у вас в деревне готовит? У вас должно быть жрачки до дофига. А, отжали, смотрите, колесницу отжали. А вот он. Нашла, нашла. Так, приходите, у нас лучшие гальдские продукты. Подождите, нога зачесалась. Ой, все, отпустила. Так. Вот эта вот бутылочка вижу. А, здесь у нас в Риме такого не водится. Я все я хочу. Возьмите мои деньги. Я хочу все. сейчас up and take my money. О, да, дед. А, вот, вот, вот, вот. Эй! Это же не она? А, это не она. Я думала, они там что-то это самая. Hmm. Ты? Нет, не ты. У нас в Риме такое... А, а что тут дел... делают римские девушки? А? Подожди, а где? А... В смысле? А, вот, вот римляны тут стоят, смотрите Смотрите-ка, кто пришел. Hmm. А... а чего хотят эти барышни? Простите. У нас в Риме такое не принято. А, вот, боже мой! Прекрасно, я наверху, победа за мной! Это ты? Да, все. Так, давенько мне эти цветы не попадались. Ага, вот это вот, нашла, нашла, нашла. Дальше. Конечно, госпожа, подпишите. А, вот. Подпишите и дом паш. Вот Все Я была близка к тому, чтобы ткнуть не туда И найти перо <свят> Ох, е-мое Лагерь римлян ну, погнали, открываем Сейчас я всех спалю Кто что в палатках делает или не делает Так, что еще? Павлин Здрасте Ну, ладно Где-то рычку надо найти, а вот рыська. Так, кажется, там кто-то подглядывает может, может, это кот? Да, вот они разделились, и типа покупаться собрались Так, ну тут всякая живность, кони, люди Вот это внезапно, сейчас Вот это what? What? Я помогу защитить лес What should happen? Что вы там пьете, блин? Охренеть. Вот это вот сейчас было внезапно, неожиданно. Так, окей, ладно, погнали. Это, я так понимаю, палатка Цезаря, да? Или нет? Или вот это вот палатка. Вот это, скорее всего. Вот этот самый. А, этот бюст. Так, ну мы вроде сейчас все осмотрели, сейчас даже что-то нашли. А, ну... Легато тут нет, жаль Легато Я не знаю, что это такое а, Жаль будет, если все это пропадет Ага, оп а, Молюсь Юноне, ибо чую неминуемую опасность you know? а это Юнон? Я думал это Этого самого Цезаря Так, кто-то сожрал забор И лошади убежали в лес Это вот это вот? Или вот тут вот? А, вот тут, да, кто-то сажал забор, <смех> и лошади убежали в лес. Кто бы это мог гулять, там, смотрите, кто-то в сидит. А, это ты. А, наши люди бесились и не признают нас. Мне пришлось прятаться. Правильно, у них кто-то сажал забор. Или это чисто недостроили достроили еще. И лошади убежали в лес. Ну вот они тут бегают, а где, а, бобер? Где виновник этой всей траг трагедии? О боже мой, посмотрите на это. Ой, тетя, черепаска косает, черепаска косает, что-то даже положили, какая пълесть. Оо. Так, ладно, тут проход, тут все нормально, тут Где этот самый? Который жрет дерево? Где он? Я его не вижу. А у меня голос начал пропадать, что-то. Вы внезапно, неожиданно начал сипеть. Опять. Так, это спряталось. А где? Где он? Где этот бобёр? Видишь? Бобёр! Бобёр! Ты где? Выходи! Это же ведь соженный забор, получается? Или, или вот это вот просто недостроенный? Или вот этот вот забор? Что из этого забор сожжен? Скажите, пожалуйста. Кто-то сожрал забор, и лошади убежали в лес. Лошади в лезу, Бобра не видно. Та-та-та-та-та-та. Где бобер? Это не бобер. А где, а кто бобер? Кто бобер? Где бобер? Но он должен быть прямо вот рядом, рядом, да? Прям рядом с забором, который он сожрал. Прям на задних лапках сидеть жопой к полу. Не понял. А где я? Где бобер? Я не вижу. В упор не вижу. Вот, блин, чухать что-то делать. Мышка знает, как подружку накормить. Мышка знает, как подружку накормить. Опачки, ничего себе, они тут устроились, посмотрите на это, две ящики тусуются, а? а? Так. Это что-то что с мертвецом сидит. А, меч, кстати, увижу, увидела меч. А, какой замечательный клинок, хочу бы скорее испытать его. Так, это мы забираем, окей. Где А, вот, вот это вот сожженный. Да, вот. Вот оно, сожранное, господи. Я-то думала, оно там где-то. А мышка знает. А, надо найти ключ, чтобы освободить у вождя. Так, ключ я нашла, причем абсолютно случайно. И какая-то, блин, мышка вы... Ах, да это. Какая нахрен мышка? Леу, Что за мышка? Чем угостить а Куда ты идешь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, ну-ка, давайте следить за мушью. Вот она бежит, бежит, бежит. Так, так, так, так, так. Так, так, так. Так. А, вот поняла, Вот она, вот он. Следующий уровень, давайте. Что-то я это. Ви виадук. Ничего себе. А что такое виадук? Я не знаю, кстати. Я без понятия, что это такое. А что тут, тут народ тусит какой-то? Эй эй. Эй, эй, эй. Это праздник какой-то? Что? А -а -а. Ну, смотри, дикобразы сидят. Ой. А, тут груша была. А я, я даже не поняла, что это груша. Кажется, кажется, в нашем лагере побывали воры. Моя черепашку нужно найти. Господи, она же такая маленькая, и неприметная. Я в прошлый раз обратила внимание на черепашку... По... Не понял? О, что тут делал тиродактель? ⁇ -мо ⁇ Я обратила внимание на черепашку только потому, что рядом с ней лежал, лежал желтый кусок сыра. Мать его. Тут заплес с жабой. Это что? Лягушка, лягушка. Поделись мудростью. Отправлять стоюк, чтобы перезимовать. Говорит, он, лягушка так погнали дальше где ладно мы уже приехали это то есть в, в карете кто-то должен быть да вот тут вот вот тут вот привет это это самое наверное клеопатра клеопатра что-то выбивают а, какая странная вишня вишня нужно искать вишню вот это вот вишня нет только не попадись туда я тебя очень прошу так, вишня. Где, где вишня? Вот эти вот калибри сидят, жрут там что-то. А какая вишня? Где вишня? Где, где ты нашла вишню? А что тут сжигают все? Что это такое? ай яй, -яй. Ладно, я что-то не могу найти. Странная вишня. Что в вишне может быть странного? Почему она странная? Вишня растет на деревьях. А вот и черепаха. А, в смысле, ты на поплавок типа видишь, не странно. Все уголки уже обысканы, но нигде нет моего любимого топора. То есть это должен быть лесоруб. Нет? Теперь баллов. А, -то? а где тот топор? Да-да-да-да-да-да это вообще не то да? это... А, вот я, кстати, вижу вот это вот а, Строитель, но ну, нет, я художник Кстати, капкан капкан. А, легат В городах замечен огромный зверь Ничего не предпринимайте Пока я его не поймаю Хорошо Делать что хотите Так, топор, мы ищем топор Топор. Может он где-то вот где вот Что-то кто-то горит или его, может, утащил кто-то. Ладно, погнали. А, хотя, подожди. Это тоже не тот. Он сидит, все, жрет. О! Мысли. А, бобра надо. Что? Я на небесах? А? Ой! Я, я случайно тыкаю рандомно. О, нет, наконец-то явилась моя цель, а вот нож куда-то упал. А, вот, вот, вот, вот этот вот, да? Появилась моя цель, а нож куда-то упал. Вот так вот задача. Где, блин, мой топор? Скажи мне, пожалуйста. Я, я, я, я скоро плакать буду. Где? Где? Все уголки уже обысканы, но нигде нет моего любимого топора. Ну ты же деревья рубишь, да? Значит, где-то вот, вот, вот, вот, где... Обрубленные деревья... Скорее всего, там-то должен быть топор, правильно? Может быть, ты пошел куда-то вглубь попытался пытался еще где-то что-то рубить? Тут народ тусуется. Такой, Эй! Ну я что-то как-то, ну я не вижу вот аппарат твоего. Вот тут вот еще, кстати, выру... Кстати... А, какой потрясающий прыжок! Но теперь все оказалось на полу. Так, подожди. Это значит топор не у тебя. Получается, правильно? Правильно. Значит, ищем дальше. А топор не может быть где-то вот, я не знаю. Где-то у вояк или... Блин. Ну, он, по ходу пьесы, именно что лежит Или стоит Я не понимаю А что, костер никто не потушил? И рыбку кто-то готовит Курочка сгорела Подгорела ваша это, птичка, птичка Птичку жалко подгорела Где мне найти этот Креба топор? Давайте-ка мы отдалим ну, тут это-то... Да... не знаю. Где тут в кустах я уж... Тут вот поломанный топор какой-то. Тут стрелы какие-то. Вот он! Хоп-хоп-хоп! Чё у нас по времени? Ну, в принципе, можно потихонечку заканчивать. Мы ну, так... Противостояние. Тут уже какой-то чувак <соценно> стоит. Ну-ка, мы просто сейчас пока что посмотрим на все это безобразие, что нас ожидает. Нифига себе, скорпион тут носится. Что-то ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй он тут носится. Так. Ну, это... Галы тут тусят. Римляне тут идут. Ну, с ними сейчас разберусь. Покусает, побьют. Эти тут, а, -а, -а вперед, бой! Ну так чисто осмотрим, просто осмотрим карту. Опять по побер сидит. сидит. Пи! Ой! Я случайно, я не хотела ничего искать, оно случайно нашла, Вот еще один бегает. Оп! А! Я так чисто, ну, я вот за, за что взгляд-то зацепился. А что так легко пошло-то? Че пошло? -то? Чё пошло ну что ты начинаешь-то? Я вообще заканчивать собиралась, а не продолжать как-то в вот, ну, случайном порядке, блин. А -а -а. Блин, косяк. Вот этот самый, что там колдует стоит. это кто? Он должен был жульничать во время игры в карты. Надеюсь, у него ничего не вышло. Жульничать в игре карты. Это что? Этой карты точно не было в игре. Цезарь что, жульничает? А где Цезарь? Ой. А где Цезарь? А кто это проверяет? А, -а, -а. вот они тут играются, все. А, не сейчас Рекс, я игру смотрю и где-то это взял. Какой Рекс! Какую игру! Что происходит? А, не сейчас Рекс, я смотрю игру, а, вот Вот он Рекс. Где-то это взял. Вот откуда он ее взял. Ну-ка, с утра Ереный римлянин швырнул в нас этой штукой. Но ну и болван. То есть это. Вот сюда. Ага. О, нет! Котел с ее последним зельем упал с утеса. Какая ирония, ведь это было зелье удачи. А -а -а -а. Да, интересно. С утеса упал? Это у нее упало. Да? С ее последним зельем упал с утеса. а Гоблин сидит <свист> И где? Вот он Вот оно, в крови а, Надеюсь, Цезарь выигрывает Ведь моей ставкой на него было солдатское жалование Все а, все, все, все солдатское жалование И где оно? А, надеюсь, выигрывает Значит, он где-то сидит внутри прячется, да? Или нет? Ну-ка. Не вижу пока никаких мешочков, ничего такого. Чувак тусит такой. хе хе Ну, что-то я не понимаю. Тут кто -то... а а Эти всякие животные тут бродят, ходят. Все солдатское жалование, солдатское. Надеюсь, Цезарь выиграет. А, выиграет. Так, вот они тут стоят все. У кого-то что-то, я не знаю, где-нибудь лежит или вот... Где весь а? Что там на кого Это они типа... Не война у них типа, смертоубийство, а вот типа в картишки играют. Ну а чё бы и Нет. А то это лучше чем я не знаю там морду друг другу бить убивать и так далее лучше да, картишки пожалуйста вот по херу кстати нашли вот эту херню это все дороги ведут в рим а все пути ведут к римлянам. а мне доказалось что здесь на, гори... на горностаев можно поохотиться где это вот тут выходит да, вот она осталось найти только солдатской жалобни где она и на этом, в принципе, можно заканчивать. Чувак, у тебя тут есть что? Нету. А если открыть? Нет, <с> оно не открывается. Тут? Тут тоже нет. Тут нет, тут какой-то череп. Он стоит, радуется у за черепа. Тут тоже нет. Тут нет. Так, солдаты. А, вот! Лежит! Все. Короче, следующий уровень у нас будет называться Виноградник. О боже мой! Как тут много всего прикольно. Ух ты, ⁇ -мо ⁇ Ух ты, ⁇ мое! Короче, вот такая вот карта нас ждет. Очень-очень интересная, я бы сказала. Будет любопытно, конечно, вот мне полазить. посмотреть, Что по чем, чё, Что куда? Закройся обратно. Вот, все, закрыли. Вот, так что, огромное спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и до встречи со всеми... Со... Подписывайтесь на канал, забыла, забыла, забыла. И до встречи со всеми в следующих сериях, в следующих игрушечках. Всем спасибо, всем пока-пока.